Мы сегодня продолжим то, что я начал на прошлой неделе. И я в краткости напомню вам, о чем мы говорили. На прошлой неделе я говорил о Божьей любви ля насколько его любовь велика и безусловно по отношению каждому из нас и что каждый из нас дорог в глазах его мы также говорили о том, что такая любовь должна быть по отношению к людям вокруг нас. И чтобы мы не ни никем. Есть, может быть, люди, которые нам кажутся не такими хорошими, как мы или как другие. Возможно, они несовершенны. Может быть, они отличаются. Не как все. Но Бог То говорит: не пренебрегать никем, любить всех, как люблю всех я. И мы говорили о любви к тем людям, которые, возможно, упали, возможно, находятся в грехе или отделились от Бога, чтобы мы не наступали на них еще больше. Но что чтобы мы любили и могли простирать им всегда свою руку. И самое главное, мы говорили про любовь к самому Богу. Помните, мы говорили о том, что мы должны изменить наше понимание. И возможно, отражение мира что Бог должен стоять первым во всех приоритетах. И, возможно, это не влияет на наш распорядок дня, но вместе с этим мы получаем определенную силу. И что я хочу добавить, очень важно, чтобы у нас были личные взаимоотношения с Богом. Это наша цель, чтобы у нас были личные взаимоотношения с Богом. Только так мы сможем узнать Его ближе. Как, когда парень встречается с девушкой, чем больше они времени проводят вместе, тем больше они лучше знают друг друга? <когда> пасок я они не <друга> Помните, есть место Писания в Новом Завете, когда Ишуа говорит, что ко мне придут многие, и потом я скажу, я вас не знал никогда. Он говорит, «Как это, э, как это ты нас не знал, не твоим ли именем мы пророчествовали, мы ходили в общину, мы э, молились, как это ты нас не знаешь? То есть эти люди делали все то же самое, что делаем мы. Но он говорит, я вас не знаю. Наверное, не было э, личного отношения. Мы можем делать многие вещи без личного отношения с Богом. Есть очень интересная притча. И часто я не совсем понимал ее значение это когда царь делает свадьбу пир для своего сына и приглашает многих людей. И тогда каждый как будто ищет отговорку, чтобы не прийти, я купил поле, я должен поехать туда, я не могу, у всех свои личные дела. Помните эту притчу? И тогда он говорит своим слугам, идите и соберите всех, кого встретите на улице. Потому что есть брачный пир, он должен наполниться людьми. И тогда приходят совершенно разные люди. Бедные. Красивые, хромые, здоровые, больные. И тогда заходит царь и начинает смотреть, кто пришел. И тогда он видит одного парня и говорит ему, вот ты пришел на свадьбу, скажи мне, как ты зашел сюда в таком виде? Как ты посмел перед царем явиться в такой одежде? И тогда написано, что этот человек молчал. У ему не было, что сказать. Что он может сказать царю, как он может оправдать себя? Он мог сказать: твои слуги привели меня. Ты сам меня пригласил. А теперь ты меня обвиняешь? Но он замолчал, молчал. И тогда Таифу царь сказал, идите и бросьте его. Свяжите его. И бросьте в тьму внешнюю. <реклама> И я все время думал, на размышлял над этими причами. Мы ведь понимаем, что здесь символизирует, кого здесь символизирует царь и кого здесь символизируют все эти люди. Он дает возможность любому человеку прийти перед Ним. Но придет момент, когда каждый Встанет перед ним, и тогда он спросит тебя, что это за одежда. И эта одежда, это не имеется в виду одежда. Потому что одежда в этой притче, это тоже символ. Это, это символ нашей жизни, нашего изменения. И тогда он скажет, ты не изменился. Как я тебя нашел на улице, таким же ты остался. Я заплатил драгоценной кровью Иешуа для того, чтобы очистить твою одежду, очистить тебя, а ты остался таким же, какой и был. עלינו, это говорит о нас и о нашей готовности изменяться. О нашей готовности приближаться к Нему и чтобы у нас было личное отношение с Богом. И вот я спрашиваю, как мы можем делать это? Как мы можем наполнить свое сердце любовью к человеку, которого ты, возможно, даже ненавидишь? Как ты можешь физически приблизиться к Богу, которого ты не видишь? И ответ на все это молитва. Тфиля. Молитва. Это наше личное отношение с Богом. А ши он сказал что на этой неделе в в четверг у нас будет молитвенное собрание мы часто делали собрания разные, шел тфиля, шел молитвенные собрания. Молит, есть, есть также и маленькие собрания молитвенные. И у нас есть люди, которые вот на самом деле являются людьми молитвы. У нас есть люди, которые могут ходатайствовать и делать это в постоянстве. Но, к большому сожалению, этих людей очень мало. И вот когда я слышу, вот у нас в ближайший четверг будет молитвенное собрание, приходите. בלב, לפעמים, И то, что у меня возникает в сердце, это то, что происходило. И, возможно, так думают некоторые люди здесь. Они думают, зачем мне туда идти. Это просто потеря времени. Потому что я прихожу, шам, немножко разговариваю там, машу, немножко что-то чем-то делятся. Просто потеря времени. Зачем мне это нужно? Мы не видим никакой силы в этом. И к большому сожалению, это происходит у нас в общении. Я знаю, что наша молитва, да, работает. У нее, да, есть сила. Но эта сила очень маленькая. И это зависит от нас, от людей. Этхем, а ше, бешаву, левне, шавод, кшасину, Когда мы три недели назад э, собирались на молитвенное собрание, я хочу поделиться то, чем я, э, своему переживанием. Они пошут олевшили, пошут баха. Мое сердце просто плакало. Плакало о том, что я видел там. Есть люди, которые пришли туда только потому, что Леон сказал, что нужно. Это люди, которые верны. У них есть ответственность. И я хочу сказать вам, вы молодцы. و و Эти люди, у которых есть постоянство и ответственность, и верность, Бог будет использовать вас намного, большое, намного больше, чем Он это делал до этого и, и, и такие люди, они слышат, есть событие такое, нужно прийти. Есть молитвенное собрание, нужно прийти. А зинэм, еш, еш и вот есть молитва, они приходят. Но что есть у людей в сердце или в голове, только Бог знает. И вот ты смотришь, приходят люди. И частично люди пришли, чтобы поставить ви и сказать: "Все я свое сделал". ومكشевим. люди сидят и э, слушают и, и все. Возможно, Леон или Ицхак скажут что-то интересное. Бог хочет использовать нас так, чтобы наши молитвы что-то делали. Чтобы наши молитвы делали какой-то переворот в физическом и в духовном мире. ואנחנו, לפעמים, אפילו, льбינו, паха, похуд, אולי, и иногда Бог говорит что-то в наше сердце, но мы из-за страха держим это в себе и мы не хотим поделиться этим с другими людьми. И тогда ты сидишь на молитве, и Леон помолился, Ицхак помолился. Может еще кто-то пару слов сказал и все. Но это не то, о чем мы читаем в Писании. Написано, что каждому Бог дает слово. Я хочу использовать вас, я посылаю вам Духа, чтобы вы могли делать что-то в этом мире. И тогда, когда я вернулся домой, я сидел в машине и я говорил Богу. Это было как будто вина по отношению к нашей общине. Я как будто бы обвинял наших людей. И я говорю, отец, зачем нам это все нужно? Просто нужно всех разогнать. Давай просто оставим маленькую группу людей, которые действительно приходят молиться, и будем молиться. Поговорим с людьми и оставим только тех, которые не просто приходят провести время, а именно хотят посвятить себя молитве. И, возможно, будет больше пользы. И тогда Бог ответил мне. Он говорит, так ты отсеиваешь всех э, с легкостью, с такой. Правильно, они не, не совершенны. Они не знают. Так их нужно научить. Их нужно научить. Это дает другой взгляд. Есть много вещей, которые мы не можем сделать. И поэтому, и поэтому мы ведем себя определенным образом. У нас есть в мыслях то, что у нас есть. И поэтому Бог хочет, чтобы мы могли изучать и изменяться. И поэтому я говорю вам сегодня, делюсь этим словом, Бог хочет научить нас молитва, Бог хочет показать нам важность молитвы. Нужно корейцев позвать. Они хазак, я не הרבה, הרבה я не могу сказать, что я сильный молитвенник. Есть намного более сильные молитвенники. Корейские верующие могут на протяжении ночей молиться без остановки. Но то, что есть у меня, это сердце, которое хочет и жаждет. И если у вас есть сердце открытое, которое хочет и жаждет, то с этим Бог может много сделать. И тогда я вернусь к тому вопросу, почему мы не молимся? Мы просто не понимаем, что это молитва. Мы не понимаем, для чего она нужна и какова ее важность. У нас просто нет этого знания. Дисциплина. Мишмат. мишмат, мишмат. А, возможно, люди не молятся, потому что у них нет самодисциплины один день ты говоришь, берешь себя в руки и говоришь, я буду делать на следующий день, все, у тебя нет дисциплины и ты прекращаешь у тебя есть другие вещи, которые ты должен делать и мы говорили здесь про правильный порядок приоритетов потому что если у нас в приоритетах стоят другие вещи то я буду делать все все, чтобы именно делать их. Ишуа, вы понимаете, что он сказал, где сокровища ваши? там будет и сердце ваше. А сокровища для каждого человека разные, это не обязательно деньги. деньги. Спорт, дети, спорт, работа, машина, неважно, бизнес, все что угодно. Это ваше сокровище. И если ваше сокровище находится в этих вещах, там же будет и ваше сердце. И тогда вы не будете думать о молитве. Потому что вы будете все там, и это то, что вы будете делать. И еще одна причина, почему люди не молятся, они просто не верят. Не то, что они не верят в, моли, в Бога, они просто не верят в то, что молитва может изменить что-то. Есть люди, которые молились долгое время и перестали, потому что не получили ответа. Это одна из причин. Да, оболнительная причина, а молитва это скучно. Потому что, если это то, что, чему вас научили, или вообще вас не научили о молитве, то это выглядит, как будто скучное времяпровождение. Ты приходишь и молишься теми же словами, и как попугай, и все то же самое, ничего не происходит. Каждый день то же самое. Естественно, это скучно. В любом случае, постоянно одно и то же, будет скучно. Я хочу поговорить о нескольких пунктах. Молитва как основа, очень сильная основа. они есть люди, и я тоже был среди них, которые задают такой вопрос. Зачем мне нужно молиться, если Бог и так знает, в чем я нуждаюсь, во-первых, а во-вторых, Он все равно сделает по своей воле по своему желанию. Зачем мне тогда молиться? И мы знаем что бог всегда все делает по своей воле и все равно он сделает по своей воле тогда зачем молиться? Более сообразительный, даже открывают Писание и говорят, Бог сказал ни о чем не заботиться, и я его ребенок, и он обо всем позаботится, поэтому не нужно мне молиться. Да. Практически. Они роцы. Я хочу показать вам на примере э, детей и родителей. Возможно, это не самый лучший пример, но он может быть немножко что-то отражает. Когда у нас дома маленький младенец, Понимает, который ничего не понимает, ничего еще не умеет. Понятно, что родители заботятся обо всем. Родители сами знают, когда ему нужно поесть, когда его нужно одеть, переодеть, когда потеплее накрыть. Родители знают сами все и все делают. шум и, и маленький ребенок, естественно, не переживает, потому что он знает, что родители все сделают. И когда мы только приходим к вере, то Бог берет нас свои руки и держит и заботится обо всем. И даже Давид молился, что ты держишь меня сзади и сверху накрываешь своей рукой. Это как мама держит маленького ребенка. И Бог заботится обо всем, когда мы совершенно новые в вере. Но вот ребенок растет, и он уже становится более взрослым. И тогда он говорит, папа, подожди, я сам хочу сделать. И мы с удовольствием даем ребенку попытаться, может быть, где-то он даже упадет или не получится у него, но таким образом он учится. Мы стоим рядом и всегда все равно наблюдаем и охраняем его, чтобы с ним никакой беды не случилось. И тогда он идет своим путем. И когда ты видишь, что твой ребенок большой в чем-то нуждается, чем нуждается, и он знает, что он в чем-то нуждается, ты не торопишься ему помочь. Потому что ты смотришь, э, как он отреагирует. И ты ждешь, чтобы он попросил. Правильно или нет? להיות, colle, мы на Возможно, есть вещи, когда мы пытаемся сразу помочь. Это Но в основном ты смотришь и ждешь, чтобы ребенок попросил. И тогда ты готов дать ему помощь. وهم وهم и даже маленькие дети, у которых свои желания, они приходят и просят. وهم منаднедим, وهم منаднедим и они просто тебя допекают и допекают. Ну, yala, и ты говоришь, va? ладно, возьми уже. Такова жизнь, и это похоже на отношения с Богом, потому что Он сотворил нас по своему образу и подобию. Но кроме этой картины, Писание, Писание, Иешуа, Бог говорит нам, что нужно молиться. Помните молитву Господню, очень наш. Он говорит, просите, чтобы пришло Божье Царство. Как начинается молитва? да будет воля Твоя, и да придет Царство Твое. Он говорит, молитесь о том, чтобы была Его воля, и пришло Его Царство. Что Бог сам не знает или не хочет этого. Понятно, что Он хочет. Но Он говорит, вы молитесь об этом. Я скажу вам даже больше того, мы — тело Мессии. Мы — его руки в этом мире. С тех пор, как Иешуа поднялся на небеса, Он говорит, вы — мои избранные. Бог часто может стоять в стороне, и ничего не будет происходить, если мы не будем просить даже если это его воля. Мы знаем, что его точная воля, чтобы все спаслись. Но почему не все спасаются? Потому что это зависит от нас. Потому что мы его инстру... инструменты в этом мире, через нас он работает. И более этого, мы ответственны за это. Мы ответственны за то, кто спасется, а кто нет. Мы ответственны за то, сколько людей пойдут в ад и сколько в рай. Бог любит всех, Он любит He тебя. Знаешь ли ты Его или нет, Он тебя любит. Абудин. И есть огромное количество людей, которые сейчас потеряны. И он говорит, вот я избрал тебя, чтобы вы свидетельствовали им. Бог говорит, чтобы мы просили, чтобы была его воля, и пришло его царство. И он говорит, хлеб наш насущный, дай нам, просите. Он знает, в чем мы нуждаемся. Но он говорит, просите. Просите для себя. И Бог говорит, просите, чтобы он послал делателей на жатву. Помните об этом? Есть жатва, и он говорит, просите. Потому что если мы будем просить, что-то будет, что будет происходить. И когда Шауль пишет письмо одной из общин, он говорит, молитесь о том, чтобы Божье Слово распространялось. Чтобы оно касалось сердец людей. Чтобы люди каялись, само по себе это не случится. Это зависит от нас. И у наших молитв есть сила произвести это изменение. Сам Иешуа дал нам пример. Написано, что каждый вечер он поднимался на гору для того, чтобы молиться. Он хотел проводить личное время с Богом. И если мы его ученики, то это то, чему он нас учит. И я тогда спрашиваю, почему он это делал. И есть несколько моментов. Потому что то время, которое он проводил со своим отцом, оно выстраивало отношения. И, и я уже сказал, что только через молитву мы можем выстроить с Богом правильные отношения. От יותר יותר. Только через молитву мы можем познать Его и приблизиться к Нему больше и больше. Сегодня мы пели песню, что мы нуждаемся в тебе, Отец, больше, чем вчера. Я думаю, что это то слово, которое Бог дает нам сегодня. Потому что то, в чем мы нуждались вчера, уже нам не хватает. Бог хочет поставить нас на новый уровень, поднять нас на ступень выше. И мы нуждаемся в нем намного сильнее, чем это было вчера, позавчера. Он хочет изменить нас как инструменты, которые он должен использовать. Чтобы мы были крепкими. Чтобы мы могли делать что-то в этом мире. Потому что он через нас хочет излить и высвободить силу Святого Духа. Это то, что делает молитва. Она высвобождает силу Святого Духа. В Иеремии 33 главы в третьем стихе написано. Мы прочитаем сразу на русском. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Он говорит, воззови ко мне. Возови ко мне. Он хочет, чтобы мы возвали к нему. И он говорит, я покажу тебе что-то, о чем ты даже не думал. Я покажу тебе то, что тебя ожидает. Возможно, я наполню тебя силой я дам тебе что то к чему ты даже не приближался до этого недоступное что что ты не мог достигнуть я тебе сегодня дам но ты воззови ко мне в деяниях написано отемтикалю и в бы и Шауль говорит, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей земле. Мы очень нуждаемся в силе Святого Духа. И молитва — это правильное время попросить Бога наполнить нас этой силой. Потому что у нас есть сила, но она очень маленькая. И лично я хочу намного больше. Я, я хочу ту силу, которая была у апостолов, которая описывается в деяниях апостолов. Та сила, которая обладал пророк Илия и Елисей. Та сила, которая была у Ишуа. И знаете, что? Сам Ишуа сказал, кто верит в Меня, сможет сделать все, что Я делал, и больше. Это Его обещание. Есть у нас это сегодня? Нет. Тогда Он, получается, обманул нас. Он не обманул. Божье Слово — это не ложь. Нам нужно прийти к Нему, чтобы получить эту силу. Нам нужно захотеть, чтобы получить эту силу. И тогда Он сделает это. Возможно, у нас есть некоторые вещи, которые нам мешают, и я поговорю об этом. ומה באמת, מה החשבות של התפילה? תפילה יכולה לשנות את הרצון של אלוהים או את איזשהו מעשה שהוא רוצה לעשות. אתם זוכרים, כשעם ישראל היה במדבר, איך משה כמה Помните несколько э, случаев в пустыне, когда... Бог уже говорил Моисею, я уничтожу этот народ, который меня раздражает, и произведу от тебя новый. А Моисей вставал между Богом и народом и просто ходатайствовал в молитве. Он изменял намерение Бога. <говорит> Мы, наши молитвы, способны изменить намерение Бога. Подумайте, насколько это... Величайшая Отфиля, И молитва – это не обязанность, это привилегия, которая есть у нас. Изменить намерение Бога. Молитва может изменить сердца людей. Она может изменить людей и заставить их попросить прощения у Бога или у людей других. Она может изменить э, характер другого человека. Возможно, это не происходит за момент. Но в этом есть сила подумайте, что если бы мы могли помолиться за кого-то, этот человек изменился бы. подумайте, если бы это происходило вот так вот в каждой нашей молитве. Сколько людей могли бы прийти к спасению? Сколько людей, которые находятся в грехе, могли бы встать и вернуться к Отцу? Но проблема в том, что мы этого не делаем. Возможно, не понимаем или не верим в это. Молитва может изменить обстоятельства, в которых мы живем. Может открыть сердце человека или, или закрыть его. Может исцелить людей. Леон, сиперли, идут Леон поделился одним свидетельством со мной. А молитве, молитве за исцеление. Милуи, латхил, Анашим, что один э, пастор общины получил слово от Бога, что он должен начать молиться за больных людей. Это было немножко странно, но он начал это делать. <coughs> Возможно, он э, преодолел свой страх, <coughs> потому что страх всегда существует. <coughs> И тогда он увидел, что Бог действительно исцеляет людей. И возможно, это не произошло с каждым человеком, за которого он молился. Я даже уверен, что вначале мы не видим, что это происходит. Но когда ты начинаешь э, постоянно это делать, и ты продолжаешь и не останавливаешься, тогда это начинает происходить. И тогда он видел, как Бог исцеляет, и он даже специально приходил в поликлинике и просил, чтобы Бог показал какого-то человека, за которого он мог бы помолиться. Вилу, он говорит, дай мне одного человека, за которого я могу помолиться, и ему это принесет исцеление. Молитва ⁇ это сильная сила. Молитва это может разрушить стены врага и то оружие, которое он выставил против нас. Сегодня Леон начал собрание с, с послания Ефесянам. Там было написано, что наша брание не против крови и плоти, но против uh, злых сил в духовном мире. Ешуа сказал, что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах, и что вы отпустите на земле, будет отпущено на небесах. Потому что то, что происходит здесь на земле, параллельно тому, что происходит на небе. И у нас есть сила остановить дьявола. И у нас есть сила освободить связанных людей. Это не наша сила, это сила Бога. Alors, это сила молитвы. Сегодня во время поклонения Alors, я молился и во время одной песен увидел такую картину. Вот эта песня, когда придут все народы и поклонятся перед Богом я молился тогда за народы потому что есть целые нации которые против Бога и тогда я просто увидел такую картину что наша молитва она как трубный звук который сокрушил стены Ерихона вы помните? и вы помните, что священники и весь народ должны были обходить стены Ерихона и в конце протрубить в шофар. Они ничего физически они не делали против стен, они не пытались разрушить стены физически. Они просто дули в шофар. И наша молитва это как этот шофар, который способен сокрушить стены врага. Это очень хорошо, что мы понимаем эти вещи. надеюсь, что мы понимаем и что вы слышите и понимаете, о чем я говорю. И тогда я спрашиваю себя, что нам нужно сделать в этой молитве? Иногда мы спрашиваем других: скажи, как часто ты молишься? И сколько времени ты проводишь в молитве? И иногда есть такой ответ: Когда человек говорит постоянно. אני כל הזמן מ Elohim. Я постоянно збогу. אני כל הזמן חושיבה להם. Постоянно думаю о нём. ואני לא אומר שזה עכשיו בוציני או, או זרה. Я не могу, я не говорю о том, что это цинизм или что это плохо. יֵשׁ בְּמִדְבָּרָה זוֹ נָחֲנוּ לִפְמִימִים, תַּנְוְשֵׁה בְּבֵרְךְ וְתָאֹבֵיד. וְתָאֹבֵיד. יֵשׁ לְךָ מְאַכְשָׁוֹת, תַּחֹשֶׁב לֵהֶם, תַּחֹשֶב לְאֱלֹו Иногда есть люди, которые как бы постоянно в молитве, во время работы, во время поездки, тут говорят, Бог, спасибо, что помог, или здесь, помоги мне, Господи. Постоянно, как бы, вроде или как... Как будто бы постоянно в молитве. И тогда я спрашиваю, а когда ты воюешь в молитве? Когда ты воюешь в молитве. Во время работы или во время вождения машины или в автобусе невозможно воевать в молитве. Как Леон сказал, у нас есть духовное всеоружие. Каждый является солдатом в Царстве Божьем. И он не хочет, чтобы мы только несли это оружие или даже ходили без оружия. Он хочет, чтобы мы могли воевать. Он хочет, чтобы наши молитвы делали что-то в этом мире. Это действительно хорошо, это очень хорошо, когда мы можем встать перед Богом и сказать, Отец, спасибо тебе. Отец, веди нас. И даже почувствовать его, когда это во время поклонений, во время какой-то песни. Но он хочет, чтобы мы воевали за него и за его царство. Чтобы мы воевали за его детей. Те, которые потеряны, и те, которые двигаются в направлении быть потерянными. Ешуа говорит, что когда молишься, зайди в комнату и закрой за собой дверь. Он говорит, удели это время и будь полностью там в это время. Он хочет, чтобы мы определенное время посвятили Ему. Это не между делом. И мы все действительно очень заняты. У всех есть, есть что делать. И, к большому сожалению, Богу мы отдаем иногда остатки. А иногда даже остатки не даем. Но он хочет быть на первом месте. И Ишуа говорит, что когда он будет на первом месте, все остальное встанет на свои места. Все вам приложится. Очень важно в наших молитвах чтобы Бог мог очищать нас. Чтобы он мог очищать нас. Потому что так мы можем приближаться к нему больше и больше. Он есть свет. Чтобы мы могли каяться. Это что мы могли получать от него то изменение, в котором мы нуждаемся. Как Давид молился, сердце чистое сотвори во мне. И он говорит, и смотри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Получить направление и изменение от Бога. Часто, может быть, мы с кем-то спорились, с кем-то э, поссорились. И ты говоришь, я прав, только я. А он виноват. Попроси у Бога, чтобы он вел тебя и его. Потому что иногда и мы ошибаемся. И часто, даже больше, чем другие. Отец, измени меня. Измени меня. И если он не прав, то покажи ему тоже. Если я не прав, покажи мне. Я хочу, чтобы у нас был мир и единство. Потому что если царство разделится само в себе, то оно не устоит. Очень важно, чтобы мы в нашей молитве могли стоять до конца и быть постоянными. Одна из проблем, почему мы не видим ответа от Бога, это потому что мы не стоим до конца. Лука Аля, аля В есть Луке есть притча о вдове и судье. И что говорит, эта вдова просто без перерыва обращалась к судье, чтобы он ей помог. Она, Адасов, она просто не оставляла его в покое постоянно, пока она не получила от него ответ. И он говорит: не, у меня на нее уже сил нет. И лучше, чтобы я ей уже помог, или она меня в покое не оставит. Вас еще умер, а тем, что мимал умера, то что мимал умера, чтофета за? Им укаха метнег. Ас хама в хама, Элоим итэн Изра." И тогда Ишуа говорит, если этот судья неправедный так, говорит, решил помочь, то настолько, насколько Бог хочет помогать тем, которые прибегают к нему. А в восьмом стихе есть что-то очень сильное. «Мама очень сильное. Ишуа а еще говорит, говорит, но когда но когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле? И Он говорит это по отношению к этой притче, которую Он рассказал. Найду ли я Среди моих людей ту веру, которая до конца, пока мы не получим ответ? И это был его вопрос. И это вопрос для всех, для нас. Если у нас эта вера стоять до конца? молиться, пока мы не получим ответ. И не важно, что происходит. И не важно, что вокруг нас. И не важно, сколько времени прошло. До самого конца, пока мы не получим ответ от Бога. Или пока он скажет, все, перестань. Перестань. Как он сказал Шаулю: "Довольно для тебя благодати моей, даже если тебе дано это жало вплоть, ты с ним будешь жить". Таким образом в ходатайстве мы должны стоять до конца, пока мы не увидим, что это происходит. На прошлой неделе я вам дал пример про человека, который молился за неверующих 64 года. До 64 года молился, пока этот человек, который молился, не умер. И тогда на, на похоронах этого человека тот неверующий покаялся.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 Года, молишься, и когда мы видим, что ничего не происходит, можно уже подойти к этому человеку и сказать, 52 года ты молишься, прекрати уже. И, и один тоже так подошел и сказал, ну 52 года ты уже молишься, прекрати, и ты же видишь, что нет ответа. И тогда он ответил ему очень интересно. Он говорит, Он говорит: Так что ты думаешь, если я 52 года уже молюсь, неужели Бог меня ответит? Ответит. ответит? Бог ответит. Бог ответит. Поэтому молиться до конца. В Егерьте Иаков ктоб, что когда нам нужно совершить что-то, нам нужно церким лямин שנекבל. В послании Якова написано, когда мы молимся, о чем то мы должны верить, что получим? Вы за, И я думаю, что наши сомнения — это самая большая проблема, когда мы видим, что Бог нам не отвечает. Кипбо той герет Иаков катув во им бенадам бабы сфекш Элоим и каемидзе. Ло яхшов адамка за ликабель машу меелоим. Потому что в том же послании Якова написано, что если кто-то сомневается, да не думает такой человек получить что-то от Бога. Ло яхшов ликабель машу меелоим. Да не думает получить от Бога. Вази манахну мет панелий манахну омдим бы машу ваза не умер. И поэтому, когда я молюсь, молюсь, и вдруг у меня есть сомнения, вдруг я не верю, что это произойдет, тогда это не будет нам нужно научиться верить Божьему Слову и стоять на Божьем Слове. И это непросто. И, и вначале это очень сложно. Потому что сомнения атакуют нас со всех сторон. Но я хочу сказать вам предложение. что кара если э, мы еще не видим, что это произошло, это не значит, что это не происходит. Если мы не видим, мы не видим что это произошло, это не означает, что Божье Слово лжет. Если я молюсь о чем-то, если Бог говорит, вот, возложите ваши руки, и люди исцелятся. И я возложил руку, и я возложил руку и молюсь, и я вижу, что ничего не происходит с человеком. И тогда я говорю, ну, наверное, вот это и есть факт. И тогда я принимаю этот факт то я поверил э, дьявольской лжи. Потому что Божье Слово говорит мне по-другому. И часто мы верим тому, что видят наши глаза. И тогда мы оставляем в стороне то Божье Слово, на котором мы должны стоять. Э, умер, ме -мот ме -мот Верить. Верить в то, что говорит Божье Слово, это очень важно, это не происходит просто так, над этим нужно работать. И последнее, что я скажу, я вас утомил. мэр, в одном из мест Писания Шауль говорит, вы подогреваете себя. Мы должны сами зажигать этот огонь, который внутри нас. Мы сами должны стремиться к этому огню, искать его от Бога. Это наша ответственность. И как в Скинии и в храме приходили священники и зажигали огонь, чтобы он горел целый день, это то, что нам нужно делать. Огонь, который постоянно горит. Это был постоянный огонь. Как вечная жертва. Это было это их должность. И это наша должность. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за Твое Слово. Прошу, The чтобы что это Слово, которое я сказал, чтобы оно изменило наши сердца, чтобы мы могли совершать его в совершенстве, чтобы мы могли приближаться к Тебе и укрепляться в молитве. Я молюсь, чтобы Ты излил от Своего Духа, чтобы мы получили силу, и чтобы в наши молитвы могли изменять многое вокруг нас. Чтобы наши молитвы были в единстве и могли сокрушать силы дьявола. Дай нам любовь и постоянство и решимость. И помоги нам сохранить огонь, чтобы горел в нас всегда. Сердце чистое дай нам, Господь. И веди нас Твоими прямыми путями. Во имя Ишуа Мессии. Аминь. Амин.